Блин, не получается этот момент, придется опять ждать пятницы, чтобы спросить и разобрать преподавателем. Но вам не придется ждать пятницы, чтобы научиться играть на гармонии, потому что я вам расскажу про очень крутую и интересную школу игры на гармонии моего друга Ивана Фадина. Сейчас гармоницу не думала, чтобы не разъезжалась. Так вот, школа игры на гармонии Ивана Фадина. Он все очень интересно и понятным языком там рассказывает. Вам точно не будет скучно. Вы можете ему задавать разные вопросы по поводу домашних заданий или в целом о гармонии. Еще у него на канале есть рубрика про его учеников. Называется она школа игры на гармонии в лицах. Неважно, сколько вам лет. Вы хоть старенький, хоть молодой, хоть ребенок, хоть слепой, хоть глухой. При огромном желании вы сможете научиться всему. Поэтому приходите по ссылке в описании на его канал и играйте с огромнейшим удовольствием и любовью.